Мы продолжаем с названия Аллаха наши уроки. Девятый урок. Легкий урок и понятливый урок. Сейчас мы познакомимся с ним, иншаллах. Аддарсу аттасиу. Аддарсу аттасиу. Девятый урок. Мен хадар раджулю. Кто этот мужчина? Хуа Аббас. Хуа мы уже узнали. Он Аббас. Это имя. Кто этот мужчина? Он Аббас. Аббасон Таджирун. Аббас – торговец. Аббасон Таджирун – ганиюн. Аббас – богатый торговец. Вот слово «ганиюн» – богатый. Вот тема этого урока состоит вот здесь. Таджирун – ганиюн. Когда мы определяем, какой он торговец, бизнесмен, скажем тайджер торговец, ганиюн, определение этого торговца, то есть богатый. Поэтому называем вот так. Давайте же торговцем мы назовем, назовем определяемое, а вот ганиюн, богатый, мы назовем определение. Значит, определяемый у нас торговец, мы его хотим определить, какой он, богатый или небогатый и так далее. А ганиюн сделаем определение, потому что с этим словом мы уже определили, кто такой этот торговец. Итак, на арабском определяемое называется менеут, а определение называется над. На русском скажем определяемое и определение, а на арабском менеут над. Сейчас увидим на арабском это слово или словосочетание. Вот. Мэнрут, первая часть, вторая часть, нят. Здесь уже пример другой. Бейтун, джадидун. Ага, здесь بيت, дом, джадид новый. Новый дом. Дом у нас определяемое. Мы хотим определить, это новый дом или старый дом. А вот определение здесь это джадид, который определяет для нас, что этот дом новый. Поэтому мы назовем Бейтун определяемое которого мы хотим определить, а «джадидун» мы назовем «определение». А на арабском первая часть «бейтун» будет «мен'уд» – «определяемое», а вторая часть «нат» – «определение». Итак, наше правило называется «мен'уд-нат». Вот и все. Здесь, как видите, ничего сложного нет. А теперь вернемся к нашему тексту. «Аббасун таджерун ганиюн» – «таджерун гани» – «определение» и «определяемое». Да? «Хамидун мударрисун» – «хамид» – «учитель». Очень легко. Хамидун мударрисун джадидун. Ага, мы уже определили, что Хамид – новый учитель. Итак, поэтому джадид – это у нас определение. А вот кого мы определили? Мударриса. Мударрис будет ман'уд, а Хамид будет Над. Над. Хорошо. Можешь, уважаемый зритель, задавать вопрос, какая польза от этого? То есть, какие новые знания для нас мы должны изучать, когда мы узнали «менут над Мы должны знать все души. «менут наат» – они совпадают друг с другом, или же э, подчиняются друг другу в четырех вещах. Мы не возьмем все из них, из-за того, что не прошли них из них, но прошли, прошли вот это. Например, если первая часть у них э, «он», то есть, они совпадают в хар... первое – это совпадение в харакатах. Первое – это совпадение в харакатах. Или же подчинение в харакатах. Если первая часть «Мудар-рисун» будет, то обязательно вторая часть тоже будет «Мудар-рисун». «Мудар-рисун» – «Джадидон» – новый учитель. Давайте этот пример мы рассмотрим на том примере, который нам дал книга, автор книги. Вот. Бейтон джадидон, мануут Если первая часть заканчивается на ун, то вторая часть тоже должна заканчиваться на ун. Если первая часть заканчивается на ин, то вторая часть тоже закончится на ин. Если н, тогда н. Они совпадают в харакатах. Потом. Если... У первого в начале есть алифлям, то есть аль-бейту, то у второго тоже обязательно будет алифлям. Аль-бейту. аль, аль А в нашем примере нету алифлям, тогда во втором тоже обязательно нету алифлям. Потом они совпадают в числах. Но это мы пройдем еще в будущем. Если первая часть в умноженном числе, то вторая часть вторая часть тоже в множественном числе. Если первая часть в единственном, то вторая часть тоже в единственном. Если в двойном, то двойном. И в четвертом они совпадают в роде. Если первая часть мужского рода, то вторая часть тоже будет в мужском роде. А если первая часть будет женского рода в женском роде, тогда вторая часть тоже будет в женском роде. Здесь у нас мужской род Бейтон Джедит. Посмотрим пример, где они женского рода. Вот. Махада. Что это? Адатуфа. Это яблоко. Туфахун яблоко. А туфаху факихатун лядидатун. Посмотрим. Туфа яблоко. Фаакиатун фрукт. Ледидатун вкусный. Яблоко вкусный фрукт. Факетун фрукт. Ладидатун вкусный. Факихатун. Лазидат он вкусный фрукт. И здесь тоже менортнеат, то есть факия определяемая. Мы хотим определить этот фрукт какой. И лазидат он это определение, потому что с помощью этого слова мы определили, что факия вкусный. Этот фрукт вкусный. Но смотрим здесь, что в конце факия есть арбута то есть это слово в женском роде. Тогда автоматически лазидат он тоже будет в женском роде. Несмотря на то, что в обычном виде слова вкусный будет лязидун. «ля но из-за того, что в первой части в женском роде, она подчиняется первой части и добавляем сюда лязидун. То есть она тоже будет в женском роде. Несмотря на то, что в обычном виде будет лязидун. Но из-за того, что в конце феке есть амарбута, она тоже принимает амарбуту. Вот. Говорим, что они подчиняются друг другу в падеже. Итак, продолжаем текст Мазелике. Что это? Залике осфур. Это воробей. Осфурун, воробей. Которого обычно много любят ребята. Осфор, воробей. Эл осфуру паирун, сахирун. Воробей маленькая птица. Усфур, воробей. воробей. птица, сагирун, маленькая. птица. Воробей а птица Та Здесь потому что мы определили, что птица какая, маленькая. Птица у нас будет определяемая, то есть менугт, а вот саирон будет Определение на т, на т, Потому что с помощью этого слова Мы определили, что это птица маленькая Вот они подчиняются друг другу Здесь нет алиф лям, Здесь тоже нет алиф лям. Здесь э, мужской род Здесь тоже мужской род Здесь заканчивается на он Здесь тоже заканчивается на он И так далее Потом аль Аль-арабия Это арабский язык Аль-арабия арабский язык. Луга Люга – это язык. Луга – язык. Сахлатун – легкий. Сахлатун – легкий. Ал-арабия – луга-тун-сахлатун. Сахлатун, сахлатун – это легкий. Здесь тоже луга-тун-сахлатун. У нас будет ман-ут на ряд. Смотрим. Алиф-лам-яту, алиф яту на он заканчивается, тоже на он заканчивается. Тем арбута, женский род. Тем арбута, женский род тоже. Единственное число, единственное число. Если вы зададите вопрос, почему аль-арабияту люлату не будет манарат наад, то если мы простым языком скажем, сразу видно, что здесь у первого есть алефлям, у второго нет алефлям. Уже с этого можем догадаться, что это не манарат наад. Леготун, сехлетун, легкий язык. Слово ⁇ легкий ⁇ в обычном виде будет сехлен, легкий, Но из-за того, что первая часть в женском роде, она тоже приняла темарбута, чтобы стать в женском роде. Сехлен, сала сехлетун. Из-за чего? Из-за первой части. Она подчиняется первой части. Они совпадают в роде тоже. «Люгатун» – язык, «сахлатун» – легкий. «Аль-Арабияту» – «Люгатун» – «Джамилатун». «Джамилатун» – это у нас будет красивый язык. «Джамилун» – красивый. Но «Джамилун» стал «Джамилатун» из-за того, что «Люгатун» у него в конце «Тамарбута». Она тоже подчинялась ему. «Аммарун» – имя. «Аммарун Талибун». Амар студент. «Мучтахидун». Мучтахид старательный. Аммар старательный студент. Талибун мучтахидун. Старательный студент. Здесь тоже ман'уд на Определяемое и определение. Вот мучтахид старательный. Определил нам, что этот студент старательный. Ва махмуд. Не ошибайтесь. Многие здесь ошибаются и говорят Мухаммад. Нет. Ва махмудун талибун кеслян. А махмуд студент лентяй. Каслян лентяй. А Махмуд ленивый студент. Косляну. Это у нас будет То есть Каслян определение. Определил, что этот студент ленивый лентяй. Они совпадают в падеже. Здесь у, здесь тоже у, совпадают в определении. Алифлям нет, алифлям нет и так далее. Но здесь может у вас возникнуть вопрос: здесь есть ун тенвин, а здесь у, почему они не совпадали здесь? Мы говорим, они совпадали здесь. Просто каслян, слово каслян, это из таких слов, которые не принимает или которые не принимают тенвин. Мы сейчас в этом уроке начала познакомимся с этими группами слов, с этой группой слов, которые не принимают танвин. Никогда не увидите косля нунна. Это слово всегда бывает вот так. Почему? Это все мы, иншаллах, пройдем. Вот, вот в конце этого урока, иншаллах. Это мы знаем. Кто ты? Я студент. талиб он ты новый студент. Вот это вопросительная частица. Да, я новый студент. На этом мы останавливаемся, закончили текст, иншаллах. На следующем уроке, иншаллах, продолжим или же начнем выполнять упражнения.